Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» с вами, как всегда, Майами. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как зарабатывать в интернете 1000 рублей каждый час. Также в этом видео вы увидите, как я инвестирую в новый проект 10 тысяч рублей. И в этом же видео я сделаю проверочную выплату с проекта, то есть мы проверим проект на платежеспособность. Встречаем новую инвестиционную игру с выводом реальных денег. Новая инвестиционная игра под названием BeakingDom. В данной инвестиционной игре мы можем зарабатывать как с вложениями, так и без вложений. BeakingDom это уникальная онлайн игра без баллов и кэшпоинтов с возможностью заработка реальных денег без вложений. Каждый пользователь получает возможность начать зарабатывать реальные деньги без вложений. После регистрации каждый пользователь получает бонус, который начнет приносить реальные деньги. В игре Бикин Дом мы можем быстро прокачать свои финансы. Для этого нужно приобретать пчел и ули за реальные деньги, которые начнут приносить реальную прибыль. Чем дороже ули или пчела, тем выше наша прибыль. Каждая купленная нами пчела или ули приносит нам доход, который мы можем вывести на свой реальный счет. Чем дороже наши персонажи, тем больше наш заработок. Ну и давайте, друзья, приступим к разбору проекта Бикин Дом. Статистика компании Бикинг Дом. Участников на данный момент 3345 человек. Проинвестировано более 700 тысяч рублей. Выплачено более 140 тысяч. Проект совершенно новый, он работает третий день. Тарифных планов в этом проекте очень много. К ним мы перейдем подробнее в личном кабинете. Также мы видим топ-10 инвесторов, топ-10 рифоводов, топ-10 по заработку. Также видим последние 20 пополнений и последние 20 выплат. Также мы можем зарабатывать без вложений на реферальной программе. Реферальная программа одноуровневая 7%. Также мы будем получать 25 рублей на счет за каждого реферала. Компания принимает популярные платежные системы. Payer, Kiwi, Яндекс деньги, банковские карты и Perfect Money. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Как мы видим, мне дали бонус 500 рублей на баланс бонусной игры. Этот бонус дается каждому при регистрации. Друзья, давайте я перейду в экономическую игру. Нажимаю «Купить». В данном разделе мы можем приобрести любого из представленных персонажей. Самая дешевая пчела стоимостью 50 рублей. Самая дорогая пчела стоимостью 2000 рублей. Самый дешевый улей стоимостью 3500 рублей. Самый дорогой улей стоимостью тысяч рублей. Срок действия депозита 25 часов до 75 часов. Доход с каждого персонажа будет начисляться каждую секунду. Давайте я перейду в раздел мини-игры «Купить». Покупая билеты Fast Money, вы можете за одну минуту удвоить свой депозит. Может именно на вашей стороне сегодня будет удача. Мини-игра – это развлекательно-увлекательный процесс. После того, как вы купили билет, начинается обратный отчет до получения результата. Система случайным образом начисляет приз. Данная игра является беспроигрышной. Самый дешевый билет 15 рублей, самый дорогой билет 2500 рублей. Друзья, давайте перейдем в раздел «Бонусная игра». Нажимаю «Купить». В данном разделе вы можете активировать бонусы, и зарабатывать абсолютно без вложений. Мы можем приобрести от первого уровня до десятого уровня. Самый дешевый уровень 500 рублей, самый дорогой уровень 100 тысяч рублей. Друзья, мне дали за регистрацию бонус 500 рублей. Давайте сейчас я активирую их 500. Я активировала бонус первого уровня стоимостью 500 рублей. За каждого реферала вам будут начисляться 25 рублей на баланс бонусной игры. А если ваш реферал приобретет персонажа для реального заработка, то вам будет начисляться 7% от его пополнения на баланс для вывода. Друзья, также здесь есть бонус на вывод и бонус на покупку. Ну а сейчас давайте я пополню свой баланс. Инвестировать я буду 10 тысяч рублей. При пополнении баланса также дается бонус. Я буду пополнять баланс на 10 тысяч рублей, мне дадут бонус 20%, то есть 2 тысячи рублей. Пополняю я экономическая игра, платежная система, П. сумма пополнения 10 тысяч рублей. Баланс я свой успешно пополнила. Друзья, как мы видим, мой баланс для покупок 12 тысяч рублей. Также мне дали бонус 2 тысячи рублей. А сейчас я буду приобретать персонажей. Раздел ⁇ Экономическая игра ⁇ и ⁇ Купить ⁇ Приобретаю я улицу за 7 тысяч рублей. Доход в час у меня составит 431 рубль. Доход через 65 часов у меня составит 21 тысяча рублей. Нажимаю кнопку ⁇ Купить ⁇ ну вот, я приобрела средний улей, у меня осталось еще 5000 рублей. Сейчас я приобрету улей за 3500 рублей. Доход в час у меня составит 198 рублей. Доход через 62 часа у меня составит 8750 рублей. Нажимаю кнопку «Купить». Друзья, ну вот я приобрела малый улей, у меня осталось 1500 рублей. Сейчас я приобрету пчелу за 1500 рублей. Доход в час у меня составит 74 рубля. Доход через 56 часов у меня составит 2625 рублей. Нажимаю купить. Друзья, ну вот я приобрела пчелу фикс, перехожу экономическая игра, собрать. Как мы видим, у меня приобретено 2 уля и одна пчела. Сейчас я пройду капчу и соберу всю свою прибыль. Друзья, ну вот я собрала свою прибыль. Давайте я обновлю страничку. На балансе для вывода у меня 12 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Выбираю раздел «Экономическая игра». Также здесь можно вывести с мини-игры бонусы и реферальные. Платежная система «Пэр». Сумма для выплаты 12 рублей. Статус выплачено. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 10 рублей 80 копеек. Выплата с проекта Бикин Дом. Друзья, проект платит. Вот так вот вы с легкостью можете зарабатывать в новой инвестиционной игре каждую секунду с возможностью заработка без вложений. Бикин Дом реально платит, мы с вами это проверили. Можете скачивать мои видеоролики и загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. На этом ролик подходит к концу, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, а я желаю всем удачи, всем пока!